Доброго дня, дамы и господа, уважаемые коллеги трейдеры! Вторник, 15 ноября. По традиции всех приветствую на ежедневных обзорах рынка криптовалют. Приступаем к ежедневной аналитике. Предлагаю подписаться на все мои информационные источники, YouTube канал, телеграм канал, где у нас происходит достаточно живое, динамичное общение между мной и вами, где мы ищем с вами точки входа в начале тренды, где мы получаем соответствующее удовольствие от определенных сделок. Ну что ж, приступаем. Значит, сегодня достаточно, кстати, важный день по экономическому календарю. Нас в 16.30 ожидают данные по Америке, индекс производителей PPI, который будет, безусловно, давить в определенном смысле на рынок. Поэтому будьте бдительны в 16.30 по Москве. То есть, как минимум, если вы находитесь в сделках, защищайте их стопами. Индекс доллара продолжает поступательное снижение вниз. Рубеж сопротивления смещается в эту зону, это область 107. То есть мы видим, опять-таки сегодня мы получили определенный импульс, который намекает нам о том, что индекс доллара собирается пробивать уровень поддержки и идти, возможно, к зоне 105 пунктов. Ну и соответствующая поддержка у нас где-то в этой области находится, поэтому смотрим, наблюдаем и принимаем а, какие-то решения, исходя из текущей тенденции. Если посмотреть, что нам показывают американские фьючерсы, то в данный момент времени они растут 0,3-0,5%, что также хорошо для криптовалютного рынка. Ну предлагаю посмотреть, что биткоина сегодня может какие точки входа дать интересные по рынку. Давайте сначала рассмотрим, что у нас доминация битка. Ну, собственно говоря, как мы выпали из-за восходящего клина, что является медвежьей фигурой, да, мы достигли всех целей. Сейчас у нас перерисовывается данная фигура, и мы можем констатировать тот факт, что идет некое определенное накопление уже в рамках какого-то нисходящего, да формирующегося клина, то есть опять-таки надо понимать, что в какой-то момент любая структура рушится, и рынок идет в обратном направлении, соответственно, мы можем здесь дорисовать некий канал, дальше выйти наверх. Доминация USDT, ну, так, что нам, она по минус 1%, то есть вчера, ну, собственно говоря, уже с... Четвергам четверга мы стоим в боковом движении, да, после импульсов, после известных там новостей. Соответственно, мы идем опять-таки в рамках большого восходящего клина, который рано или поздно будет также пробиваться вниз и рисовать нам какие-то новые минимумы. Поэтому за этой информацией мы обязательно наблюдаем. То есть в любом случае мы можем рисовать, рисовать какие-то движения, потом мы можем выводиться и пойти динамично вниз, что будет давать определенный толчок для роста рынка криптовалют. Итак, биткоин. Давайте посмотрим. Все рисовал, не дают мне покоя. Как закрылась у нас дневная свеча. Вчера мы ее с вами рассматривали в районе 12 часов ночи, когда она была здесь красная, я писал, что она достаточно выглядит как-то не оптимистично пока, но тем не менее закрыли ее в 3 часа ночи в зеленом цвете. Следующая зеленая часовая свеча, которая уже имеет место жить 8 часов, она зеленая, поэтому это в принципе неплохой, опять-таки признак для того, чтобы думать о том, что биткоин может э, дать, опять-таки, дальнейший рост. А, давайте посмотрим на короткий таймфрейм, что конкретно нас может ожидать сегодня. Значит, э, ребят, у нас э, есть основная Зона начала восходящего движения. И у нас есть определенный уровень сопротивления, который исходит от 17200. Ну, 17 000, 17 200, да, обозначим его так. Потому что тут до доллара никакого смысла бить нет. Значит, вчера, когда цена а, получила импульс на восходящее движение в эту зону, мы увидели первичную реакцию продавца. Потому что эта зона, она тянется у нас а, отсюда, если взять, да. Соответственно, здесь был определенный блок блок стопов, на которых э, успешно проехались, да, могли закинуть чуть выше, но пока достигли тех целей, которые мы имеем. Что я вижу в настоящий момент времени? То есть мы идем в рамках э, восходящей тенденции, да, это всем надеюсь видно. Значит, э, пока мы не пробили, пока мы не пробили эту восходящую линию, говорить о каком-то снижении пока не приходится. Если мы сделаем такие движения, да, мы можем спуститься в эту зону, тестировать в очередной раз покупателя, но я считаю, что мы уже два раза это сделали, третий раз это делалось, но ну, как минимум нерезонно для крупного игрока, поэтому а, мои ожидания на сегодняшний день такие, то есть мы можем подходить сейчас с плавными какими-то движениями, может быть на выходе каких-то новостей, которые нас сегодня ждут, мы можем подходить в область а, блока продавца, тестировать эту зону и с большой вероятностью, с большой так, с большей долей вероятности, да, мы можем сделать определенный заход вверх и закрепиться и пойти выше. Но опять-таки, в данный момент времени точки входа в лонг нет. Если мы будем пробивать уровень сопротивления 1720, 1720, в зависимости от разных бирж, то можно рассматривать какие-то сетапы, лонговые по битку. А, да, мы тут можем с вами еще наблюдать такую картину. Это некий восходящий такой же канал. Соответственно, мы можем опять-таки подойти в зону покупателя, и, вернее продавца, извините, и свалиться по технической части в эту зону для донабора каких-то позиций. Соответственно, еще раз говорю, если рассматривать лонговую картину, да, ну вот если, допустим, они выходят с этого восходящего клина наверх, здесь какой-то идет закреп, тест зоны продавца, закреп и пошли выше, тогда можно в этой точке искать точку входа в лонг. Если мы будем подходить и заваливаться к нижней границе, то и большая вероятность увидеть вот такое поступательное снижение. Опять-таки, уровни поддержки у нас находятся на отметке 16600. 16,520, да, мы видим, как вчера динамично пошло то снижение, которого я ждал, но тем не менее уже стоп сработал, соответственно, тот, кто следит за телеграм-каналом, тот понимает, что, ну, да, выбили, но ничего, и такое бывает прибыльной торговли, не бывает без стопов, соответственно, надо быть начеку. Надо наблюдать за рынком, надо понимать, что сегодня может быть вот такое движение, да, нам организовано. Соответственно, как только мы видим завалочку в этом уровне, ну, разумно полагать, что мы пойдем сюда. Да, может быть, это ложный выход и дальнейший ну, ситуации много. Поэтому я всегда предлагаю ждать какого-то закрепа, а, хотя бы 1-2-5-минутные свечи для того, чтобы понимать, что это не ложный закол, да, как это, например, было вчера вечером мы получили ложный закол и сразу же вышли в диапазон вверх на 16500 долларов. То есть 16500 долларов мы тыкали и тыкали снизу и, и все-таки ее прошли эту зону сейчас. Эта же зона является ну, 16600 назовем ее так. Да? То есть это зона поддержки. Поэтому если мы будем выпадать с этого канала вниз, соответственно ну, разумно понимать, что мы можем прийти на тест вот этого вот небольшого уровня для того, чтобы ну, знаю, протестировать покупателя в этой зоне. Да? Поэтому вот локально картину рассмотрел. Еще раз. Основная зона поддержки находится на уровне 16 тысяч долларов. Это та зона, где мы вчера получили импульс. Более локальная поддержка находится на уровнях ниже, вплоть до 16 тысяч 16 600 ну, Наверное, тут можно... Наверное, 16500, да, то есть это наши локальные поддержки. Где биткоин получит дальнейшую поддержку, ну, уже надо смотреть по факту, да. Ну, понятно, если мы будем выпадать с этого клина вниз, ну, соответственно, вот уровни, где можно подлавливать биткоин для краткосрочного лонга. В целом, глобально лонги, наверное, стоят уже, конечно, Рассматривать после пробития вот этой зоны 17200 для того, чтобы снимать ликвидность выше, которая, понятно, сосредоточена у нас. Ну, опять-таки, следующий уровень это 17500 долларов, ну, а там уже 18100, 18200 – это та зона, с которой мы начали основное нисходящее, ну, продолжение, да, получили нисходящее движение. 18000 долларов, там плюс-минус 100 долларов. Ну, соответственно, все, ближайшие уровни на день я дал, тут уже каждый по ситуации может смотреть, где комфортно ему входить, я какие-то рекомендации буду публиковать в телеграм-канале, ну, рассматривать дальнейший рынок буду тоже там, поэтому всем хорошего дня, всем удачи, всем профита, всем пока.